К вашему вниманию Митилёва парк Сказать цифру 8 Смотрим внимательно Вот здесь у меня для вас классные, бесстыжие, дешевые квартиры Идеально ровная, однокомнатная квартира Она еще каким-то чудом осталась в наличии Здесь у нас есть балкончик Я же говорил, что я прекрасный дизайнер И вам помогу, дорогие друзья И всем помогу, обращайтесь В общем, всем сделаю дизайн-проект от компании ЮДВ Лично от меня та -дам -дам. И вот здесь у нас автобусная остановка Прекрасный вид, Дондрарий, красота, кайф. А, дорогие мои прекрасные, огромный привет. Желаю вам всего самого наилучшего на всем этом белом свете. И, конечно же, желаю, желаю квартиру в городе Сочи. Вам купить, приобрести, естественно, выгодно. А для того, чтобы купить квартиру выгодно, надо ее купить вместе с компанией Сочи. ЮДВ, а если быть конкретнее, со мною, дорогие друзья. И к вашему вниманию, Мителео парк. Сказать цифру 8. Смотрим внимательно. Вот так вот он выглядит наш домик. Домик построенный с данной. Он такой один обособленный. Находимся на микрорайоне Метелево. Ну и, конечно же, в общем, очень удобная локация. Почему я так говорю? И, в общем, утверждаю по причине того, что видите вот эту вышку. Это у нас все дендрарий, а это вышка дендрария то есть самый верх дендрария. То есть, мы, по сути дела, у дендрария. Кто знает, что такое дендрарий, это можно сказать, практически символ города Сочи. Вот здесь у меня для для вас классные бесстыжие дешевые квартиры сейчас я вам это объясню здесь в этой локации можно купить однокомнатную квартиру по цене хрен собачий конечно же мой знаменитый хрен собачий вы знаете стопудово потому что кто смотрит мой канал тут прекрасно реально понимает то что у меня очень дешевые цены и для того чтобы <кх> купить вам надо мне позвонить на номер восемьдесят восемнадцать восемьсот восемьдесят 07 47 это я юдв дорогие друзья звать меня дима сохраните мой контакт сейчас мы идем с вами туда. Вовнутрь посмотрим. Ну, буквально я покажу вам несколько квартирок. У меня здесь их аж 6 штук. 6 штук, дорогие друзья, которые вам понравятся. Смотрите, это все наша придомовая территория. И здесь тоже. Идемте вовнутрь, посмотрим наши жирные квартиры. Здесь у меня жирные квартиры от 5 миллионов 300. 000. Вот так вот выглядит у нас подъезд. Видите, симпатичный. Нержавеечка на полу керамогранит. Красивый дизайн стен, видите, вот с такими красивыми ровными полосочками. И, конечно же, в доме уже есть компания которая в общем во здесь у нас эксплуатирует данный дом в общем у нас здесь сделки регистрируются Ну, в общем-то реальная сделка далее здесь у нас все коммуникации центральные смотрите как выглядят подъезды подъезды симпатичные по ним можно ходить взад вперед, любоваться наслаждаться по периметру дома установлено видеонаблюдение ну это так чисто для безопасности консьержа нет как говорится ну и нафиг он нужен зато у нас небольшие коммунальные платежи там буквально ржачные. Так, давайте посмотрим первую попавшуюся квартиру. У меня в продаже еще вот та квартира. Та тоже продается недорого. Так, сколько продается та квартира? Та у нас 31 квадратный метр. Идет полностью с ремонтом. По 280 тысяч рублей за квадратный можно купить ту. Так, смотрим эту квартиру. Смотрим. Сумсима Рахид Лукому. Зажгись. Эй, где? Чуть. -чуть. Датчик движения. Вы что, не творите беспредел? давайте посмотрите Очень хорошие входные и качественные двери, которые не надо менять. И вот ну, мы внутри первой квартиры. Ры, ры ры Вот такая квартира. Это 30 квадратных метров. И данную квартиру можно купить за 5 миллионов 300. Идеально ровная однокомнатная квартира. Она еще каким-то чудом осталась в наличии. Здесь у нас есть балкончик, выходим сюда, и вот, пожалуйста, здесь у нас за счет того, что это первый этаж, но он высокий первый этаж, можно еще сделать отдельно свой вход. То есть вот пандус делаете, допустим, для э, того, чтобы вывести коляску, или для того, чтобы, допустим, ну не дай бог, что, тфу -тфу -тфу, не дай бог, да, то есть пандус для колясочника или просто для коляски, детской коляски, вот здесь вот съезд, и вот, пожалуйста, сами здесь свой собственный вход. Свой собственный вход, квартирка на первом этаже, и здесь у нас вот такая вот идеально однокомнатная квартира. С балконом 30 квадратных метров, 5 300. Давайте-ка с улицы теперь я помашу и расскажу руками. Я же знаменитый дизайнер ЮДВ. Смотрим внимательно. Вот так, вот так, так. Там у нас комната. Так, далее. Вот так, так, так. Понятно. Это коридор. Так, так, так. Это кухня. И вот так, так, так. Это санузел. Ура! Все! Я же говорил, что я прекрасный дизайнер. И вам помогу, дорогие друзья. И всем помогу. Обращайтесь. В общем, всем сделаю дизайн-проект от компании ЮДВ. Лично от меня будет красота. Так, далее. Следующая хата-квартира тоже очень жирная. И продается дешево, сразу же хочу сказать. Входные двери, видите, уже на новенькие капитальные. Можно не менять. А эта квартира вообще жир-жирнячий. Чи-чи-чи просто вообще. Сколько она стоит. И вы сейчас просто будете удивлены. Во-первых, по причине того, что квартира аж 38 квадратных метров. И, и цена у нее вообще просто ржака. Сейчас я вам... Так-так-так-так-так. Э, Разделить на 3, 8. Э, 170 тысяч рублей за квадратный метр продается данная квартира. Смотрите. Тю Это у нас кухня. Кухня с балконом. Так. Чудум. Тю Комната. Бум-бум-бум. Гардеробка. Так. А здесь что у нас? Пем бим бим бим Санузел. Короче, у нас тут, блин, две мокрые точки. Нафига нам две мокрые точки, а? Смотрите. Рысь. Воздуховод. Туда смотрим. Держа. Воздуховод и каналия. Мама, мама моя, куда? Две мокрые точки. Короче, тогда можно сделать здесь кухню, а можно здесь кухню. Можно сделать здесь санузел, а можно сделать здесь санузел. И тогда, исходя из этого, идеальные 38 квадратных метров превращается кухня либо здесь, либо там, кухня либо в спальне, либо в балконе. И, конечно же, балкон. Несмотря на то, что я зашел сюда с первого этажа, смотрите, прекрасный, огроменный балкон, смотрим, по факту мы на высоте третьего этажа. та да И вот здесь у нас автобусная остановка. Прекрасный вид, дендрарий, красота, кайф, ржачная цена по 170 тысяч рублей за квадратный метр. А вот та предыдущая еще дешевле. Еще раз хочу сказать: у меня здесь 6 тысяч. Квартир для вашего удовольствия. Все для того, чтобы вы улыбались. Кому без ты же дешевую квартиру, блин, по сути дела, в центре Сочи. Еще раз говорю: 38 квадратных метров папам-папам папам папам. кухня здесь, либо там. Санузел либо здесь, либо там, либо здесь гардероб, либо здесь санузел. Короче, дизайнер из меня вы знаете прекрасный. Поэтому, дорогие друзья, обращайтесь. Квартира жирная, недорогая. И вот таких вот подобных, что то что это, у меня, еще раз хочу сказать: от 5 миллионов триста здесь идеальные однушки. Еще раз говорю: безопасные. Заходи, живи. И, Конечно же, меня благодарить не забывает, друг мой дорогой, потому что, как говорится, выгодно, а выгодно покупать это со мной. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима. Звоните, пишите. Метелева парк ждет, чтобы вы его купили со мною. Увидимся. До скорой встречи. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока-пока.